Ну, как осмысление, Наташа, что там, какие мысли светлого тебя твоего Я по сайту вчера полазила, такой своеобразный сайт интересный. Ну, поняла, что да, глобально, Здорово-здорово, да, что... брат, здорово, Магалет. Все разворачивается ну, на таком, на мировом уровне, все понятно. Так что востребованность высокая, что постепенно весь мир перейдет это, это все понятно все круто вообще я конечно если честно думаю за что мне такое счастье а сам сайт он ну, на, на коленке написан перейдет, что а не нормальный нет. сайт существовал будет в течение 10 дней ну вот как бы единственное не совсем понятно ну вот чисто техническая составляющая для меня, для нас. С чего начать, что делать вообще вот как свою команду формировать и как это учитывается система, какие-то личные кабинеты, что-то, то есть сайта входа нет, какие-то где это все отслеживать, контролировать и, и, и, и так далее. Как бы какие, какое там вознаграждение, невознаграждение, как бы чистая теория, э, идеология, как бы это все понятно. Там, создан э, ну, там, уникальный, технический продукт, можно было стимулировать, а вот ну, нам там. как? Ну вот, смотрите, давайте начнем, все понятно, как бы. То есть на сайте этого нет, я так поняла, да? я этого ничего не нашла. То есть это где-то на отдельных ресурсах, я, наверное, да? Пока что. Так, на сайте заходим в раздел ICO, Я Демонстрацию могу. видно всем. Да -да. Да. Так, ну, во-первых, ну, то есть сразу пока вот здесь вот в начале, да, хочется обозначить, что вот есть источник информации. А, ладно, пусть пока открывается. Смотрите. Вот мы все время да, думали, там банковская система, там, кредиты, там, вот это все из-за этого все тормозится, нет развития там, бизнесы закрываются, заводы закрываются. Ну, простой пример, который я привожу: уже давным-давно есть безотходные производства, да, то есть заводы, фабрики, проекты, при которых можно перерабатывать весь мусор которые ну, создают люди, в мусорные баки выкидывают. И, казалось бы, сто процентов есть люди, у которых есть на это деньги. Ну, потому что деньги же печатают круглосуточно. Станки стоят и печатают. То есть вопрос не в количестве денег, чтобы что-то запустить, какое-то полезное производство. Вопрос в головах людей, казалось бы, изначально например то есть я общаюсь со всякими тоже людьми и есть люди у которых есть деньги они хотят допустим открыть завод по переработке отходов но мы упираемся в какой момент мы упираемся вот в это завод не не не завод мы построить можем а электричество чтобы работал завод где мы будем брать Потому что выработка электроэнергии у нас составляет вот эту цифру, а потребление энергии составляет вот эту цифру. Они практически равны. То есть у нас просто нет электрических мощностей для того, чтобы какие-то масштабные производства запитать. много Проблем ну, да, Нет, это <как> тоже и, мужчина, и проблем шесть. и так далее это понятно идем дальше что... идем <как> дальше то есть по поводу партнерки и всяких там вознаграждений вот для меня лично вот как мне да мне не нужна ни партнерка, ни рефералка. Почему? Потому что я беру сегодня, покупаю, допустим, контракты по 90 рублей, а 1 мая продаю их по 120, какую-то часть, на то, чтобы мне вот нужно было покушать, машину там заправить, там за квартиру заплатить. Все. Да, ну, как уже с этой позиции сейчас Нет, ну, ну я ну, вот и поясняю, что... Что вот этого маркетинга, вот этой капитализации достаточно, чтобы не вводить вообще никакую партнерскую реферальную программу. 100% в месяц примерно получается. 3. Да, да, да. То есть, ну, как бы, <coughs> это одно из... Почему это вот нету никаких партнерок да, на сайте? Все остальное, то, что я сейчас буду говорить, это все, что просто я сам взял и своим э, умением, старанием и сделал партнерку и так далее. Почему я это сделал? Потому что 5 марта я купил на 3,5 миллиона рублей. Берем, просто открываем калькулятор. Рычаг имеет, чтобы да, слушай, чтобы не спеши, я да. просто показываю своим собственным примером, чтобы у вас сложилась картинка. Ты просто не забегай вперед, все будет, то есть с картинкой у тебя сейчас все сложится. Я купил по 5 рублей, получилось 700 тысяч контрактов. Уже через 6 дней будет 1 мая. Умножаю на 120 1 мая. У меня э -э, капитализация 84 миллиона. <escrever> я могу... На, на Наташ, ну, а, ну вот я даю концепцию, ты раз, раз, раз, раз. Ну, ну все... <рол tubular> Слушай, картинку покажешь, да, а ты потом я рассчитываю всегда только на себя. Поэтому я взял и на все деньги, которые у меня были, купил. 2,5 миллиона из них это кредитные деньги, одобренные кредитом на мам. 20 января был одобрен. То есть мы на квартиру там собирались на первоначальный взнос. То есть, ну, не суть, просто это как бы присказка. В общем. На 8, вот я просто вам покажу, на 84 миллиона рублей капиталов я могу устраивать какие-то реферальные программы, бонусные вознаграждения? Да легко. И я, их не буду, и я их не то что не буду, я реально не успеваю их потратить, эту капитализацию. То есть рост вот этот вот. Акции настолько быстрые, что я не успеваю их тратить на партнерские вознаграждения, они растут в геометрической прогрессии. Почему я это утверждаю? Потому что а, на сегодняшний день 10 человек выполнили квалификацию, сделали товарооборот от 1 миллиона. Я подарил каждому по айфону за 73 тысячи. Это 730 тысяч рублей. И один человек сделал оборот... В 4 миллиона я ему подарил Macbook Pro за 291 тысячу рублей. Итого, то есть 1 миллион я потратил на вознаграждение. То есть это инициатива ну, каких-то руководителей отдельных, не от компании. Да, да при да? такой капитализации каждый может свою инициативу проявлять. ну понятно. Я, конечно, облежу всех, расцелую в разные места, места и подарю там тысячу почту. Но я просто прощаю. Так я это и разжевываю. Дальше. А, что я делаю? То есть это одно из... Вот я сейчас просто кусочками рассказываю. То есть одна мотивационная программа. Теперь рассказываю про самую элементарную. То есть просто каждому дарю 1 мегаватт в подарок. Который 1 сентября будет официально стоить 3100 рублей. То есть... Каждому дарю в принципе 3100 рублей. С оттяжкой во времени, что 1 сентября человек может э, этот 1 мегаватт контракт э, полностью обналичить. Или там заказать себе генератор. Для тех людей, кто получил 1 мегаватт контракт и записал видео отзыв, я ему еще 5 мегаватт контрактов дарю. Это 15500 рублей в деньгах. Для тех людей... Сейчас сразу открою страницу, чтобы было понятно. Я это все разместил у себя на странице в этом ВКонтакте. Вот он. То есть вот он пост. Что бесплатно даю каждому 1 мегаватт контракт, 5 мегаватт контрактов за видеоотзыв и 10 мегаватт контрактов дарю тому человеку вот с завтрашнего дня у меня уже я буду раздавать 10 мегаватт контрактов мне уже пишут люди у них завтра будет 30 дней вот 24 сегодня апреля да какая дата 24 марта я разместил пост кто его себе закрепил на стену репостом ну Тому я за то, что он закрепил и месяц продержал у себя на странице ВКонтакте, я дарю 10 мегаватт контрактов. Это 31 тысяча рублей в деньгах капитализация акции. То есть, соответственно, вот у меня 365 человек поставили «Нравится» за месяц. 177 человек разместили у себя на стене. Всего просмотров за месяц 7,724 просмотра. Это все вот за месяц дало вот эту мне конверсию движения всего, вот, активность. Вот эти простые действия. Но это еще не все. <coughs> ну, получается, вот я рассказал э, про iPhone. Э, рассказал про ноутбук Apple, MacBook Pro. Для тех, кто сделает товарооборот, э, получается... 10 миллионов рублей. Я дарю MacBook, который. О, не MacBook, а Apple Pro, который стационарный на стол, моноблок, стоимостью 890 тысяч рублей. Там 18-ядерный компьютер с 128 гигабайтами оперативной памяти и 4 терабайтами жесткого диска, то есть самый навороченный компьютер который на сегодня есть с процессором последнего поколения в 10 миллионов рублей все дублируют те кто миллион делает те дублируют продал 10 10 человек на сегодня и 12 где-то человек Да, да, да, ну как бы кого я знаю, кто двигается от меня. То есть есть же люди, которые приходят просто через сайт. То есть я говорю только сейчас о своих людей, о людях, которых я знаю. О своей команде. Да, да, да, про свою команду. <как> <как> То есть вот этого вот более чем достаточно, как показала практика на сегодняшний день. Так... Дальше, дальше, дальше, дальше, да, еще следующее, продвижение на земле, -а -а партнерская программа, партнер сделавший, это дальше не партнерская программа, партнерская и бонусная. Дальше ее дополняю, те кто... Те, кто сделал в 1 миллион рублей, вот до 1 миллиона рублей товарооборота. Вот как происходит. Допустим, ты сегодня купила на 100 тысяч рублей мегаватт контрактов Себе по 90 рублей. Вот до 1 мая они по 90 рублей. То есть вот мы видим шкалу да, до 1 мая по 90 рублей. Потом 120, потом 16 мая 170 и так далее. То есть раз в две недели. Ты эти 100 тысяч рублей не просто держишь, ты их начинаешь продавать по этой же цене, по 90. Где это продается? Биржа, не биржа? Нет, нету никакой биржи. вот Просто вот людям раздаешь информацию, они у тебя покупают. Ну так же, а, вот я, я, я вот я сейчас показал методы. То есть в социальных сетях разместил, в WhatsApp, в Viber рассказал, в Телеграме, на канал YouTube заливаю ролики Кугушова, хорошо, Боброва. Вот я поняла, уточнить хочу. А цена одинаковая, если в компании у тебя? Одинаковая. А, нет, Следовательно, ты, вот допустим, ты сегодня да, взяла на 100 тысяч и продала там, грубо говоря, там, за завтрашний день на все эти 100 тысяч. У тебя, получается, 100 тысяч денег тебе вернулось, а контрактов у тебя нету, да? И ты их опять по 90 закупаешь. Это вот если через компанию. Но из-за того, что у меня у самого есть вот этот уже капитал сформированный в миллионах рублей. Я еще даю людям, которые занимаются продвижением проценты и как они выражаются. То есть тот человек, который до одного миллиона рублей сделал э, товарооборот, я ему к продаже мегаватт контрактов дарю еще десять процентов. Хорошо, еще покупный вопрос. Это по накопительной или до какой-то Накопительное. Накопительный период не имеет значения. Суммарно по структуре, да, это Ну, как бы не того лично, а там все... Да-да-да, но всю свою нижестоящую структуру ты сама руководишь, хороводишь, так сказать. Я к ней не вообще никак... То есть вот я взаимодействую только с тобой. Как ты там ее будешь дальше? Можешь меня дублицировать, можешь свое придумывать. Мне все равно. Ты у меня покупаешь, я тебе отгружаю. Я считаю только наш с тобой товарооборот. А уже а все остальное там, это уже твое. Ты там первую, вторую линию, как хочешь, так и формируешь. То есть я не заморачиваюсь. И вот у меня на сегодняшний день есть там 10 по -моему, или 12 человек, с которыми просто вот я работаю и все, они уже там дальше с другими работают. То есть я работаю с объемом, я не работаю там 1000 рублей, 10 тысяч рублей. У меня люди закупаются на 500 тысяч то есть те, вот, кто уже выполнил эти квалификации, у них есть оборотные средства. Они там команды уже создали, ячейки создали. И я вот просто раз на 500 тысяч они переводят, я им отгружаю. То есть к контрактам, чтобы у тебя был интерес и у других был интерес, я добавляю 10%. Это до миллиона рублей. Когда человек закрыл миллион рублей... Я даю партнерскую программу 20%. Подожди дальше, не пакета, я забуду вопрос. Вот такой еще вопрос. Смотри, ты, допустим, купил сегодня, ну, как, допустим, за 90%, как ты говоришь, да? И выжидаешь, пока цена поднимется. Нет, да? я не выжидаю. А вот какой интерес тебе продавать по той же. Еще и 10% в придачу давать Потому что у меня дикая капитализация В начало разговора вернись Я же объяснил, что скорость роста акций настолько большой Что ты не успеваешь тратить эти эту капитализацию На свою структуру, на бонусы, на партнерскую программу Просто не успеваешь тратить что цена будет, там, ну, допустим, после 1 мая вот такой-то, она значительно превысит сегодняшние твои расходы, и ты тратишь авансом, как бы, Почему да, авансом? Ты, как... Я не трачу авансом. У меня уже это есть капитализация в акциях. Ну, у тебя сейчас она уже есть. А я, вот, допустим, с тебя начинаю. У меня же ее нет пока. Ну, конечно. Вот потому что я понимаю, что у тебя и у других ее нету, да? Прямо сейчас поэтому я и даю вот эти вознаграждения то есть ты можешь вот, допустим есть у тебя 100 тысяч ты можешь их за две недели грубо говоря 10 раз обернуть и сделать миллион оборот из 100 тысяч всего из них заработать еще 10 получить iphone и того у тебя будет ты заработала за две недели 100 тысяч рублей от миллиона 10 Хотя у тебя всего на руках 100 тысяч в день в этих в купюрах Банка России. Оборачиваемся. То есть просто это оборотные средства. Как в бизнесе, ты берешь вот капитальчик какой-то и оборачиваешь его постоянно. Ребята, все, кто в марте, э, с 13 марта я первый вебинар записал, все, кто в марте подключились, там вот 8 человек, как вот я сейчас помню. Все стали миллионерами за две недели марта. С нулевым оборотом я просто людям выдал мегаватт контракты под реализацию. Каждому понемного дал, они просто много раз их прокрутили за две недели. То есть дальше вот идет партнерская программа, да, э, ну, второй шаг. Если от миллиона до 4 миллионов 20% и уже от 10 миллионов там будет 30% партнерское вознаграждение. Это дает возможность тебе регулировать. То есть вот ты сама сделала миллион, у тебя 10%. Потом у тебя первая линия, что же образуется людей. Ты им платишь 10%. Тебе достается 20, все пополам. То есть здесь строго выдерживается, все кто строго выдерживают э, правила пополам, у всех все работает. Кто начинает там кому 2, кому 1, кому 3 процента, начинает там какие-то многоуровневые схемы строить, они не работают, либо работают не настолько эффективно. Потому что мир так устроен, природа так устроена, все в балансе. Между двумя людьми отношения коммерческие, там, личные, они могут быть только взаимными, пополам в равных долях. Поэтому я со всеми выстраиваю отношения пополам. И дальше, вот я просто тут, как бы могу словами да, назвать. То есть вот здесь э, MacBook. Э, о, этот. Сейчас давайте сразу его просто сюда внесу. Э, чтобы видео чтобы не отходить от кассы так сказать люблю сразу делать то что ну как бы к чему чтобы пока не забыл что с головы не выскочила переходим на и ноутбуки компьютерная техника а вот apple сразу а, так сумки кейсы колон... так нет вот они аймак аймак про а? Не, я хочу просто сразу в список внести. Да что-то... Что проще купить, а может быть, Да какой сайт Apple? Техника везде одна и та же, просто у каждого по своей цене она продается. На Apple Store они еще дороже, потому что там... За бренд ты переплачиваешь, как бы. Вот он, 949, 990. Да. Так, вот он. Так, вот сюда, сейчас. Раз. Оп. Так, не то. Так, Куда я вносил, а вот План продвижения Подарок Вот сюда Моноблок Apple iMac Pro а, Стоимостью Стоимостью Что он там у нас 949-990 949-990 Потом у меня есть соображение по поводу четвертой партнерской программы, которая будет, там я посмотрю, то ли 20 миллионов, то ли 30 миллионов. Это подарок денежный в виде трех, ну, именно деньги, которые будут потрачены целевые, то есть на покупку автомобиля, а потом на покупку квартиры, на покупку дома. То есть будет, ну, в планах, вообще, если динамика. То есть я это вот сейчас проговариваю. Да? То есть, если динамика будет позволять, она пока мисс еще усваивается. Эта динамика. То есть будет 6 таких бонусов. То есть в марте это начали с айфона В апреле уже люди выполнили квалификацию на MacBook Pro. В мае выполнят квалификацию на iMac Pro. В июне квалификацию на автомобиль. В июле на квартиру и в августе на загородный дом там, на дачу какую-нибудь там. Ну то есть самое основное, как бы. Слушай, а я думаю, что у меня в городском гороскопе написана покупка недвижимости в конце года. И думаю, откуда такое знаковое упадет? Вот оно, пока. Да, да, да. Не, на самом деле все просто и элементарно так сказать Да, многие могут подумать там Вот тут сейчас что-то деньги какие-то там что-то разбазариваются На самом деле все платят 3100 рублей за мегаватт электричества Ну вот все сегодня платят Мы можем привлекаемых средств или что как обеспечивает такой все-таки большая динамика сто процентов в месяц растет стоимость за нет, бо, бо, все относительно что а значит большая но судя а, по тому графику не да государственная цена в российской федерации 3100. тысячи сто куда большая вот в государстве она большая вопросов нет из-за того, что у нас электричество безоплатное, по сути, производится, только себестоимость генератора стоит раз его купить, и все, он пожизненно тебе будет производить электричество. Ну, это мы можем Сейчас любую мы цену сделать. И еще вот вопрос. Кстати, у нас это будет потолочная цена. То есть мы же не можем. Дороже. почему в других странах на каймановых островах 75 тысяч рублей киловатт стоит ты можешь туда продать мегаватт контракты, в германии 19 тысяч рублей то есть я никто не ограничивает причем даже вот дробные части акций можно будет ну можно продавать уже сейчас то есть этими же акциями мы будем оплачивать электроэнергию то есть ну допустим я допустим ну допустим кто-то да не захочет в этом участвовать, э, скептически относится, но придет время, вот я допустим разговаривал, мы живем в доме в пятиэтажном, ну, я в хороших отношениях с председателем. И когда я рассказал об вот этих всех возможностях, они уже сегодня э, решают вопрос, чтобы отопительную систему сделать именно только для своего дома, то есть другую, альтернативную, чтобы меньше платить за э, тепло я им тут говорю, а зачем вообще вам альтернативное тепло, если у вас можно сделать электричество безоплатное? Соответственно, можно и все, что угодно греть, электрифицировать и все. Рассказал вот эту ей концепцию. Она говорит, да круто, давайте. Мы готовы, то есть на целый пятиэтажный дом, там на несколько подъездный, купить генератор, чтобы все им запитывались. Какая будет себестоимость электричества? Маленькая. Очень маленькая. Ну, да, ну, ну и мы мы мы к чему а, вот как да. бы мысль-то я не договорил да к чему приходим то что те люди которые не захотят в этом как бы разбираться да не вопрос им будет выставляться счет и они будут просто оплачивать за тепло и электричество просто будут платить дешевле чем они сегодня платят. Но будут платить тому, кто именно подсуетился раньше них, и Россия все это дело обеспечивается. Где-то вот ну вот в, вот, э, где а в России генератор. нет. Но вы же были сами на встрече в Москве. Ну, там не приводился пример. Там по большей части в общих концепциях давалась потому... в России. Мы собираем. То есть мы начали, мы сами начали, проявили инициативу и начали собирать генератор. Я знаю, в Томске уже работает и так далее. То есть производство налажено еще там под... Уже в очереди стоят заводы, которые хотят вот переоборудовать, наверное, я так поняла, да? Да, да. Наладить у себя производство уже новых генераторов. Ну, это все я все внимательно слушала, это все поняла. Меня просто юридическая даже сторона интересует. Допустим, если рот открывать на эту тему, много разных, много вопросов надо быть подкованным. А вот и посыпаться чисто. Ну, у нас законодательство как начинаешь незаконно предпринимательскую деятельность. Кому-то что-то продаешь, тебе кто-то что-то платит. И, как бы тут надо будет же, наверное, не знаю, и какие-то создавать или что-то. Ну, ну, что ну вот смотри, уже прошло много миллионов оборотов, мегаватт контрактов на технологии блокчейн. Да. Все основано. Да. Ну да. еще не, ну и что-то ничего такого, ну, о чем ты ну, понятно, говоришь, нет. ничего не произошло. И не произойдет. Мир изменился. Все. Невозможно ничего контролировать. Невозможно. Вот смотри, вот все любят говорить, государство схватится за голову. Кто такие государства? Кто такое государство? Это такие же люди, как ты и я. Которые такие же самые приходят домой, кушают такую же еду, спят так же само, ходят в туалет так же само, как и мы. Рожают детей так же само, как и мы. Это такие же люди. Просто которые в силу своей занятости в другом каком-то а, деятельности, они просто еще не владеют этой информацией. Но когда ты им даешь информацию... Они ей пропитываются и трансформируются. Информация изменяет человека навсегда. У нас, допустим, вот взять пример правовед. Три с половиной года назад, три года назад там никто там что-то... А, да ну невозможно. Сегодня все об этом знают. Каждый судья в Красноярске знает. И когда человек заходит и подает документы, в которых написано, что документы подготовлены сообществом Правовед Сибирь, все, судья берет самоотвод, как, как ну, такие случаи бывают. Судья уходит куда-нибудь в отставку, судья куда-нибудь передает другое место дела по подсудности, лишь бы не связываться, не наживать себе геморрой. Но до этого они смеялись. Они смеялись над советскими паспортами. Сейчас уже никто не смеется. Уже куча с ФСБ, с полицией, с прокуратурой у нас документов об отказе возбуждения уголовных дел в отношении паспорта СССР. Он признан легитимным и законным всеми инстанциями Советского Союза. Госбанк РСФСР, ведущий деятельность сберегательной кассы СССР, признан Российской Федерацией законной организацией принимающие платежи. Все работает. Да, работа, конечно, проделана, несмотря на скептицизм. Ну это Володь, Давай, это вернемся к теме. Uh -huh. Вопрос еще такой. Вот ты говоришь там про уровни, первый уровень, моя команда и так далее. То есть как учет ведется? Это как в призме, да? То есть я в банке открываю кошелек, то есть покупаю, продаю эти контракты, и вот этой купле продажи обеспечивается связь или как? У меня вот все просто. Как учет твоих контрактов? Вот команды? показываю. У вот у меня табличка. Ой, строчки просто арсен foods его кошелек сумма сделок 4 миллиона без задолженности но имеется в виду то что я ему не давал контракты под реализацию то есть он мне ничего не должен то да. есть он у меня закупает я сюда добавляю то есть он допустим завтра будет покупать мегаватт контракты на полмиллиона. я здесь напишу 4 миллиона 500 тысяч добавлю то есть 500 тысяч и отгружу ему мегаватт контракта это адрес его мегаватт кошелька на блокчейне. А, вот кошель... Кошельки учитываются, да? Это твоя первая линия, да? Да. Угу, понятно. А... В марте а, их да? было 8, в апреле стало 10, то есть как бы, ну, добавляются люди. То есть есть вот еще люди, да, там, которые еще там небольшие обороты сделали, 500, 375, 300. У них другая как бы скорость, но они тоже все равно как в первой линии получается. А, хорошо. Вот этот объём, ты отслеживаешь, есть возможность, Не, мне это... подожди, зачем мне что-то отслеживать? Человек мне перевел 500 тысяч рублей как пример. Я здесь беру, ставлю, что у него плюс 500 к обороту. Все, мне Это не надо ничего там какой учет вести. Это при условии, что он у тебя только закупает. Да, он может хоть где закупаться. Учет-то я веду только тот, который он у меня купил. Зачем мне вести учет, который он там у тебя или еще где-то купил? Все, все, понятно. У него интерес у тебя закупать, потому что у тебя ну, программа разработана. Да и, да. и он замотивирован на ней, понятно. Что... Да. Но вот сегодня, да, допустим... Вот есть вот еще вот эти да люди, это вот те, кто с самого начала, еще с самой первой недели после подачи мной информации, это те люди, которые как бы первыми э -э обратились да, ко мне и начали со мной взаимодействовать. Если сегодня ко мне приходит человек да и говорит, я хочу вот работать в этом, двигаться, я его отправляю вот к этим людям, я не работаю с мелкими, так сказать, людьми, ну, то есть с теми людьми, не то что с мелкими людьми, а с мелкими сделками. Ну, тебе понятно, на них, время тратить. Нет, да даже не в этом. Для меня это выгодно в финансовом плане, да, чтобы работать с новыми. Но я не о себе думаю. Я думаю о вот этих людях и помогая им строить команду, чтобы у них росли ячейки, чтобы у них росли товарообороты. У меня уже все есть давным-давно. Mm -hmm. Мне важно, чтобы люди росли вокруг меня и процветали. А какая у тебя первая линия по количеству, ширину? Ну вот 10 и сколько тут, 18 человек. Mm -hmm. Это вот оптимально для тебя, остальных ты уже в глубину под них, да? Да. Какая? Не считаю. Зачем мне ее считать? Там до куда у него. наверное, хотя бы так, для понимания вот за этот период вот такими темпами ну, твоими. Ну Даже вот, да ну вот, человек. Зачем мне считать глубину, допустим, у Арсена Фуца? У него 4 миллиона товарооборот. Ну, наверное, все нормально у человека. Ты слишком заморачиваешься. Надо, не надо, это вообще, это как учет, вообще это должен какой-то вестись, нет по уровням отслеживания, нет, нет, короче, понятно, все в товарообороте. И да. только с тем, с кем ты взаимодействуешь, зачем мне знать, сколько у Арсена людей, какая у него там глубина, это его проблемы, его задачи даже, а не проблемы, регулировать эти отношения со своей первой, второй, третьей линией. Я работаю с этими десятью людьми, все, и я трачу на них все свое время. Соответственно, у нас эффективность возрастает. Если я начну сейчас тратить на их первую, вторую, там третью линию, я, ну, просто эффективность упадет. Ну, как не тебе должно быть это все понятно и знакомо? Нет, это все понятно. Не, ясно, что... Я, меня приглашают они, когда проводят какие-то планерки, там, чтобы я там с их людьми там, пообщался, то есть там своим авторитетом где-то там какую-то сделку дозавершил, завершил, кому-то ответил на вопросы, у кого авторитета в интернете недостаточно и так далее, без проблем. То есть, вот как сегодня мы собрали да, там чат на несколько человек, и раз пообщались, там ответили на вопросы. Это ведется работа тоже. Но я не считаю, там сколько людей, какая, с какой он глубины. Но ну, нет смысла заниматься статистикой. Статистика это ну, вот, никакая наука, просто трата времени. Лучше это время потратить э, на то, чтобы рассказать новым людям о этой информации. Я каждый день поздравляю почти 100 человек с днем рождения в социальных сетях. То есть везде там горит день рождения у человека. Те люди, которые ко мне пишут благодарю, да, там или спасибо или так далее. Там очень приятно. То есть у меня между ними возникает, между нами, вернее, возникает связь информационная. И я им даю вот эту заготовку. Вот. Безоплатное электричество. И Вебинары, три штуки, как создать кошелек, как купить и мои контакты. Ссылка на канал YouTube. Google презентация, аватар банк и землетрясение на планете. А ты такими заготовками делишься со своими? Конечно, они все имеют доступ, я вот всем скинул, все через эти заготовки и пришли. И они также же само свои заготовки свои, делают. Ну, ты нам тоже покидай. Сейчас прям скину. парам парам парам. Ну хорошо, с чего сейчас вот, начинающему, который ничего не соображает пока, даже теорию не знает? Не то, Ра не рассказываю, рассказываю, у меня <свят> есть люди, у которых а -а -а. кнопочные телефоны, не смартфоны, у которых не было ноутбука, у которых не было страницы в Одноклассниках и а -а -а. ВКонтакте. А -а -а. Эти люди в марте месяце первый раз зарегистрировали себе страницу в Одноклассниках, ВКонтакте, в, там, в Инстаграме, в Фейсбуке. Купили, да, купили iPhone, купили ноутбук и начали двигаться. Один из примеров это мой двоюродный брат, который 15 лет проработал электриком на железной дороге. Живет в поселке. Там с интернетом сегодня есть, завтра нету. Беспроводной там, от э, сотовой связи. Так вот, на сегодняшний день он уже 4 месяца не работает на работе и не переживает даже. У него трое дочек. Он полностью обеспечивает семью. Все разобрался, изучил в свои 36 лет. Буквально вот 15 декабря прошлого года он уволился с работы. И у человека все получается. Не так, как у меня, конечно, но... Ему хватает, чтобы жить сотку, он в месяц зарабатывает. То есть, это я просто ну, привожу как пример, то, что э, там чего-то там мне начинают придумывать. Вот, я не такой прокачанный, как ты, у меня нет своего канала YouTube. Это... У меня тоже этого не было, я не родился со всем этим в запасе. Но когда-то нужно просто взять и начать это делать. Нужно начинать осваивать новые вот эти привычки, которые приносят результаты и успех, чем бы ты ни занимался. Каждый день простые действия. Вот мне казалось бы, люди говорят, а тебе зачем уже что-то делать? Ты там любой ролик записал, у тебя подписчики там чаты все подхватили. Но я все равно каждый день поздравляю людей с днем рождения. Я каждый день новых людей добавляю к себе в друзья. Я каждый день делаю 300, 400, 500 касаний с новыми людьми и передаю им информацию. Просто сею зерна, сею семена. Это нужно делать всегда. Даже если ты мега супер успешный чувак. Миллиардер, тебе все равно нужно делать касание с новыми людьми и сеять, сеять семена, которые потом прорастают. У кого-то быстро прорастают, смотря, в какую почву попадают, у кого-то медленно. Но если перестать это делать, все начнет затухать. Неизбежно, будет затухать. По продвижению, по поддержанию, по, по наращиванию базы и все. Ну а вообще, вот ну, первые шаги. Вот что кошелек создать надо. Да, зарегистрироваться. Как где я же вот скинул сейчас э -э, заготовку, в ней есть все инструкции. А -а -а. там два видео. Как создать кошелек мегаватт и как приобрести мегаваты? Да, создаем кошелек и приобретаем их к себе на кошелек. Да. И, как бы их, э, ну, соответственно, а, ну вот, смотри, давай, давай, сейчас давай все, и, сейчас и, это. Да, вот, вот показываю. Вот показываю. Биткоин здесь не нужен просто как бы я не знаю почему что-то тыкнул короче и он у меня тут появился нужен просто эфириум потому что смарт-контракты вот эти акции они на платформе эфириум сделаны создаем эфириум сначала и потом токены мегаватт контракт мвц выбираем чтобы отправить просто нажимаешь кнопку отправить вводишь адрес того кому отправляешь Вводишь, сколько мегаватт отправляешь, цену газа ничего не заполняем, оно здесь заполнится автоматически. Ну, ну я не парюсь, не заполняю, оно как-то само по себе там заполняется и уходит быстро мегаватты Пароль свой от кабинета. И комментарий любой, который хочешь. Ну ладно, сейчас на это время не тратят, а мы в видео инструкциях там все посмотрим и проделаем просто понимать саму схему, что зачем должно следовать. А это самое, я на сайте видела, что Призму уже а, вроде как партнеры добавили, да. То есть, можно, не, можно, можно за, вот, вот, ты чем, вот ты как хочешь, так и можешь принимать оплату. Я принимаю в Призмах и в рублях РФ, и в эфире. То есть вот у меня есть, я, я в биткоинах не принимаю. Там в PayPal, в Яндексах я не принимаю. Ну для меня неудобно. Я не парюсь. Да. То есть это я для себя уже определяю, задаю, Да? Тебе, да, ты принимаю, можешь хоть я, в чем ты... принимать вообще? Ну, во всем, да. что тебе угодно. Ну и даже в рублях. Да, да. Просто даешь номер карты своей своей человек, тебе переводят, ты ему отгружаешь мегаватт контракта. Ну, а вы сейчас акцент на чем больше? Делаете? на эфириуме говоришь, да? Нет, нет у меня акцента на эфириуме. У меня он всего один эфир. Эфириум Почему нужен э, для транзакций. То есть, когда ты делаешь транзакцию, списывается 50 рублей в, в криптовалюте эфириум. Но как бы о нем не надо задачиваться. Все, кто участвует, как бы я просто эфириума по 0,1 одну сотую даю просто так. Ну, то есть человек окончился эфириум, не пишет. Там есть эфир, я ему скидываю 0,1. Ему хватает там, чтобы, ну не знаю, там, ну 0,1 эфира сегодня это сколько? Это 4000 рублей. На 4000 рублей по 50 рублей можно сделать сколько там транзакций. 4000 делим на 50. Получаем 80 транзакций. вот еще в начале да там кого вот вот здесь 5 апреля эфир был 20 тысяч рублей ну кому-то как бы нрав... ну вот он растет как бы криптовалюты растут ну кому-то нравится я не парюсь там я и по 20 рублей его скидывал и по 30 тысяч скидывал потому что мегаватт контракты все равно быстрее растут быстрее чем вообще все Раздали на мероприятии, которыми можно ну, там, куплю продажу совершать, делать продавать, покупать? Как она работает? Вообще? Я не знаю. Инструкции про карточки не изучал, Это вебинар хорошо. никакой не проводили. Я полагаю, что сейчас Это нету карточки. смысла об этом говорить. Будет Саша приедет домой. То есть вы получили просто инсайдерские. Карточки, да, о да. которых еще они еще, ну, так сказать, не введены в обращение. То есть вот их выпустили, да. все ввели в систему, вы их получили да. на встрече, а вебинар будет. Вот Саша приедет там к себе домой и проведет вебинары стихотичь. на эту тему. Да, пока так, такая закинем, да, Что будет, будет приниматься такие карты как Ну, в смысле, как инструмент для быстрого расчета. Да, и банкоматы свои будут, и в банках, в банкоматах они будут приниматься. То есть это все будет, потому что в итоге мы все равно придем э, к деньгам, обеспеченным электричеством. Потому что все сегодняшние, любые валюты, любые, какие бы мы, они бы замечательные не были, они все ничем не обеспечены. Только верой человека. Ясно. Ну, по ходу еще, конечно, движение куча вопросов появляется. Я не знаю, о чем Мага молчит с Володей. Такое ощущение, как будто все, все давно все, все понятно. Мне более-менее понятно. У меня звук вообще пропадает. То есть, надолго пропадает. Не знаю, с чем связано. Вроде интернет нормальный. Мне очень плохо слышно. Я решил потом с тобой поговорить. Я плохо слышу. Я а я, я записываю эту встречу и вам в чат выложу. Вы еще раз переслушаете. Ну, предуслов... вообще... Не, я всегда записываю ввиду того, что а, когда, то есть информация порой дается настолько, как бы заархивированная, ну вот сжатая такая вот плотная поток что некоторым людям требуется несколько раз пересмотреть, и он постоянно находит что-то новое, ответы на вопросы свои. И все. То есть это просто моя привычка записывать для того, чтобы быть эффективным, чтобы не тратить многократно свое время. Да даже вот повторите ближайшему своему окружению, и то я уже сижу и думаю, блин, я это смогу повторить так же. Хорошо, а так можешь. и учишься, то есть берешь, создаешь чат-встречу, да, включила видео, вместе посмотрели, ответила на какие-то уже вопросы уже после этого видео. И все, я так вот всему учился. То есть я вот даже, допустим, с таксфоном, да, взять пример, я как сейчас помню, первая живая встреча у нас в штабе СССРовском, здесь Красноярске. Люди приходят, ну там правило, штаб, как бы там, ну, люди пришли, кто с паспортами позаниматься, там заявление написать, кто на правило позаниматься, кто просто там чая попить, вопросы какие-то задать по кредитам. И вот собралось там несколько человек. И тамара мне звонит, и говорит, Володь, можешь подъехать, как бы, ну вот про таксфон рассказать, как бы люди пришли. А я что-то в такой суете, уже было 7 вечера, я даже еще ни разу не кушал. Я приезжаю, сидит там 10 по -моему, человек или 12, я говорю, здравствуйте, здравствуйте, там. и на столе там чай какие-то, бутерброды, салатик. Я говорю, ребята, в общем, я вот везде не ел, я сейчас пока покушаю 15 минут, а вам включу ну, как бы информацию 15 минут на ноутбуке. Все, им включаю презентацию 15-минутную, где табличка, выгоды, там, проценты. Это все там как что, сколько таксопарков, как доли считаются. Ну, то есть вот эту простую, там 17 или 15 минут презентацию, что Вороничев э, дает. Э, Самое первое там еще было. Весной. И все, проходит тут вот, 15-17 минут. Я успеваю чай попить, покушать. Все посмотрели. Я говорю, какие у кого вопросы? И там всего лишь несколько было вопросов, да, я их доответил, где-то что не понял, либо просто, что быстрая информация прошла, и человек просто где-то не успел там по скорости, скорость восприятия разная. И все, и у меня получилось как, один человек сразу же сел регистрироваться и покупать пакет мини, достал деньги с кармана, хотя он не за этим пришел, а направил там позаниматься. Потом я поехал домой и пока я до дома полчаса ехал, ехал также на такси, специально ездил в то время на такси, чтобы таксистам еще информацию давать. Пока я ехал на такси, мне было, ну человек позвонил, говорит, мы будем заходить в рассрочку, нам нужно на два випа или на два или на три сейчас, как бы не помню. То есть куда переводить деньги? И то есть вот так вот я буквально, ну вот пока добрался до дома за два часа вот этих времени. То есть, там встреча, пока ехал назад, домой приехал, я закрыл четыре сделки. Это к тому, что как можно просто работать. То есть, не заморачиваться каким-то пафосом, какой-то строгостью, там каким-то галстуком, какую-то там презентацию, встречу, чтобы все было фишемебельно, кофе-паузы. -то. То есть, все наоборот, очень просто должно быть. Естественно. То есть, правильно выражаться, естественно. По-человечески. Я всегда так во всем себя веду, естественно, по-человечески. Ну, ты, знаешь, как бы проводила же встречи со мной, в Москве же мы пересекались. Я, ты, умничка, восхищаюсь тобой, молодец. Без пафоса, без сахара, все по делу, четко, просто, понятно, без лишних воды там, и мути, и всякие шуры. <свеч> не шуры, не <свеч> шуры, поэтому за тобой народ тянется. Слушай, ну что, тогда -да давай для начала отпустим тогда тебя, вроде все так более-менее для начала понятно. А... Не, а, ну да, вот да, поняли суть вообще идеологию. Да, идеологию первым делом поняли, это понятно даже. Ну вот в трех словах можешь да, как-то сказать мне, чтобы у меня образ сложился, что ты поняла в идеологии. Ну, я, может, так накидаю как бы тезисно, значит, наш ученый российский создал ну, техническое совершенство, которое позволит вывести из, вообще, весь мир, всю страну, в целом и весь мир, соответственно, тоже, на из, из глобального, ну, то есть, из глобальной катастрофы, которая вот уже вот -вот глядет. То есть совершенно в ближайшем будущем. То есть там, не знаю, 20 лет, 30, 50 лет. Да, не она, она уже наступила, год, эта потом, катастрофа, постоянное землетрясение. Да, она уже поступает и до сих пор, как бы не было, ну, наверное, не было, или, может быть, не пускали вход вот этой альтернативы. Я не знаю, уже там не попалась. Вот. Далее, значит, сейчас. Ну, Я так поняла, что этого ученого продвигают ребята, которые подхватили, как бы поставили на рельсы уже вот современных технологий, то есть запуск этого, вернее продвижение этих технологий да, через блокчейн, через вот эти смарт-контракты. Ну, соответственно, есть определенные выгоды, есть мотивационная составляющая для людей, которые... А, ну, не только осознают то есть, глобальность надобность для всего мира, но еще и как бы сегодня могут зарабатывать и кормить свои семьи и так далее. Ну и в общем-то на этом все и работает само. Ну, вернее, начало работать. Соответственно, по мере э, расширения, э, разрастания информации. То есть начали уже заинтересовываться, там, не знаю, ведущие предприятий разных и так далее. То есть через массы народные, то есть дело доходит уже и до, да, там, до правительственных структур, возможно. раз. Я задавала вопросы Саше, говорю, а как вообще ну, правительство, где-то как-то с кем-то, он говорит, все разрешено, все... то есть дано добро. На распространение на есть, есть международный экономический <связь> журнал Экономист две тысячи восемнадцать в Ютубе набираешь как расшифровать у меня ролик по а они я делал не делал не помню как расшифровать э, криптограмму журнала Экономист две тысячи восемнадцать и разные ученые дают расшифровку. И там именно цветом и значками, криптограмме указаны отрасли, ну и в 2018 году. То есть какие из них разрешены и какая тенденция. То есть альтернативная энергетика окрашена зеленым цветом. Ну да, у тебя уже видишь, как бы больше информации, ты уже насобирал за этот период. Мы потихоньку -то, тоже будем сейчас тебе в копилочку складывать, чтобы можно было этим оперировать в разговоре. Ну а так, Но... смотри, в общем, вообще концепция идеологическая, она простая, как 3 рубля. То есть, все очень просто. У нас на планете больше 500 атомных электростанций. Атомные электростанции выдерживают землетрясение до 8 баллов. Тенденция землетрясений растет. Почему она растет? Почему начали двигаться литосферные плиты? Ввиду того, что 80% транспорта задействовано для перевозки полезных ископаемых нефть, мазут, уголь, лес, для того, чтобы... Топить тепловые электростанции, чтобы заряжать атомные электростанции, чтобы вырабатывать электричество. То есть большая часть, больше половины всего добываемого из земли матушки тратится на сжигание, чтобы генерировать, чтобы крутить генератор. На самом деле это синхронный двигатель, а не генератор. То, что тут крутится на ТЭЦ. То есть тот, тот же двигатель, который вращает в другую сторону и он выдает электричество. Вот как Динамо-машина, которую вот на как в детстве мы ездили, там свет вырабатывал. То есть тот же самый синхронный двигатель. И а, ввиду того, что недра земли извлекаются, образуются пустоты. В эти пустоты стекает пресная вода, мелеют реки, озера. Происходит экологическая катастрофа. Но это еще полбеды, так сказать. Из-за того, что вот эти пустоты образуются, смещается ядро планеты в эту сторону, где образуются пустоты. Что приводит к движению литосферных плит. Что приводит к возникновению землетрясений. И когда мы смотрим карту литосферных плит, то атомные электростанции в принципе построены на границе, на границах литосферных плит. И как только возникает землетрясение более 8 баллов, соответственно, вода, охлаждающая реактор, попадает в реактор, происходит ядерный взрыв. Больше 500 атомных электростанций на планете. Все принадлежат Росатому. Все до одной принадлежат Росатому. И если их не убрать, эти атомные электростанции, и не перестать добывать из земли недра, и сжигать их просто, то рано или поздно в ближайшие там несколько поколений там пару поколений буквально жизни на планете просто не будет просто будет ядерная катастрофа и это понимают уже все ученые политики мировое правительство там олигархи и так далее и так как мы все в этом домике живем так сказать в большом на этом космическом корабле летим и ему придет конец то уже просто, ну, уже просто терпеть больше некуда. И все уже согласны с тем, что нужно что-то менять. То есть критическая точка, точка невозврата, она пройдена в 2017 году. Поэтому сейчас это все разрешено для того, чтобы исправить ситуацию. Понятно, что есть определенные отголоски тех, кто еще чего-то не догоняет. Тот, кто отстает от информации в тех же правящих элитах и так далее. И да, где-то еще будут какие-то сопротивления происходить. Но это уже ну, не остановить. Бесполезно. Вопрос просто в том, что либо мы можно быть наблюдателем и, при... и все равно это все получить рано или поздно. Ну как бы Бо пользоваться этим всем, то что мы сегодня делаем. А можно просто стать участником, быть активным в этом, то есть соприкасаться с этим, радоваться этому, двигаться в этом, то есть ну, менять свою жизнь, используя вот эти все инструменты, вот эти знания и изменять весь мир. Каждый делает выбор, то есть либо быть наблюдателем, либо быть участником. Ну, вот, наверное, думаю, на этом и достаточно. Спасибо, Владимир, на все а если ходу, будет еще... Да, конечно, все вот этот чат мы оставляем. В нем, если что, созваниваемся, переписываемся, двигаемся там, добавляем еще людей, которые будут присоединяться. Все, вот она, ячейка, пожалуйста. Все, спасибо, Володя, огромное. Отлично. Спасибо. Да, от души запись выложу там часа да. через три она обработается у меня macbook записывает ну очень емкие видео качество большого поэтому выгружаются по два-три часа в youtube Хорошо, все всех благ до связи пока пока